Здравствуйте, у нас категория ГЭС продолжается, черные тесты в Альпендорфе, отворческий тест, очередная моделька, сейчас вы видите в титрах, и я расскажу, как мне на них катался. поехали. <музыка> мне многие лыжи этой фирмы нравились, но некоторые из них реально мне вот в голову приходит после катания на них одна только мысль. Хочется прийти на фирму и сказать, где деньги, зин Вот за что мы платим вот эти бабки. За что? То есть, проблема лыж реально в том, что они как вата. То есть в них убрана вся динамика, в них убрано все катание, в них убрано все интересное, в них добавлен комфорт и все, вот все. И все это при этом в каком-то таком недогигант стиле то есть, ну, радиус на метров ну, 16. Ну, как бы хорошо, но даже тут не догрузили. Хотелось 18 где-то, да. Вот динамики нет никакой вот как вы ее не сношаете она не сношается ватная абсолютно но да она вариабельна по, по радиусу да она легко управляется да она хорошо идет да у нее нет никаких там проблем Взрыванием, там у нее нет проблем, там качество скрона, она там на жестком достаточно цепка Опять-таки, она достаточно цепкая. Она не скажет, что такая просто вообще держится за все, такая просто все врывается вообще держится за все, там вообще ее фиг вырышь. Нет, она, она абсолютно дозирована, дозирована цепка она там, просто не при притом не пережженная, сильно не пережчена. То есть я бы на самом деле добавил жесткость, потому что иногда контроля хочется прибавить, да. Ну, там прибавлять как бы нечем. Да? Но с другой стороны, докопаться не до чем, потому что она такая вот она все такая. Вот, ну хочешь сюда, ну поехали, ну хочешь сюда, ну поехали, хочешь побыстрее, ну давай побыстрее, хочешь помедленнее, ну давай помедленнее. То есть, а давай на скорость, ну давай на скорость, а давай на плоском везении, ну, давай на плоском. Только вопрос, и что ради, то есть где душа. Она что-то как-то там, кочку видишь, думаешь, сейчас разгонюсь как-то хотя бы выскочу с нее. Разгоняешь, она но съелась кочка. Нету кочки, нихт Кочки нихт вот. С перегиба какого-то там немножко подлетел, приземление как бы раз бля, все съело, то есть никакой опять-таки вот такой бум, ощущение высоты там ничего. Нет. Ну какой-то вообще как бы в такой вот вата какая-то, вот реально переваренные макароны без соли без масла. Ну ничего, то есть да, есть можно, можно. Ну вот реально у меня такое ощущение, что компания четко понимает, кто вот ее клиент, то есть это человек, который можете позволить там пару тысяч евро зарыть в лыжи, да, и за, за это хочется, собственно, чтобы лыжи просто реально очень нежно и трепетно относились к пиву, которое он там целый день на курорте там собирал в себя, вот, и привезли это пиво не расплескав там вниз к отелю, где бы он там продолжил это пиво там догружать в себя и хорошо себя чувствовать на следующий день, при этом чтобы он на них же выехал и не растряслись похмельные вот эти вот все синдромы в голове, ну, наверное, вот так вот, и при этом хочется, да, наверное, чувствовать себя спортсменом. Ну, вот, вот так. Я других вариантов здесь не вижу. Я никакого здесь ГС не вижу, я никакого спорта здесь не вижу. Ничего интересного я тоже здесь не вижу. Это такая лыжа называется без проблем. Без проблем. То есть быстрая лыжа без проблем. Но вот как бы опять-таки другой вопрос: востребована такая лыжа? Я скажу да, потому что у меня таких знакомых есть много. То есть много людей я знаю, которые любят лыжи без проблем. Да, я готов при этом заплатить за них деньги. Просто для того, чтобы вот просто носиться по курорту на скорости, ничего при этом не, не вкладывая в свое катание. Вот, ну что ж, в принципе, оно имеет право на быть. Ну, как бы, у нас у всех свои тараканы, мы имеем право порезвиться, повеселиться. То есть, ну, как бы, велкам. Вот, я считаю, что каждый сам себе э -э, злобный буратино, выбирая сам свою судьбу саму. Ну, не, я ничего против на самом деле не имею, вы просто должны понимать, что это такое, меня часто спрашивают, а вот что там, вот а что там, а вот такая цена, а вот как, а почему, за что, вот, и я как-то вот, вот сейчас потестил, вот рассказываю, что и как, то есть, ну вот так, надо ли мне, мне не надо, есть люди, которым надо, да, надо, вот, в принципе, все, в рейтинг, нет, не в рейтинг, стали хуже, на мой взгляд, вот, если... Я не, я не помню просто, да, я не знаю эту модель пока, она для меня черная. Если это то, что я думаю, ну, да, не старикулка. Но я думаю, что это другая модель. Потому что в Штоклях, по-моему, там что-то вообще, это Швейцария, там ничего не меняется вообще никогда. Вот там в банках ничего не меняется и в лыжах тоже ничего не меняется. Все, я пойду за следующими, потому что говорить об этих... Что-то я много говорю, они, они так не ехали, сколько я про них рассказываю. Вот, я пойду за следующими, не пропустите, следите за обновлением, подписывайтесь, ставьте лайки. Больше катайтесь, пока.